Редзьард Киплинг Книга джунглей Фильм «Золтона Корде В ролях Сабу, Джозеф Калея, Джон Каллен, Фрэнк Паглея, Розмари Декамп, Камп, Патрисия Урург, Ральф Берт, Джон Меттер, Фейф Брук, Нобл Джонсон Сценарий Лоренса Столлингса Операторы Ли Гармс и Ховард Грин. Композитор Миклош Роза. Диюсер Александр Корда, режиссер Золтан Корда. Посмотрите на этого бедного старика. Очаровательная голова. Он впитал в себя Индию, госпожа Но не тот, который в желтом тюрбане Он будто вышел из джунглей Вы имеете в виду рассказчика? Не угрожают ли нам молчаливые чудовища? Этого не скажет ни один смертный Но я видел эти клыки, обогренные кровью Я расскажу про тех, кто молчит за несколько рупий. Что это? Что вы сделаете с моей фотографией, госпожа? Я сохраню ее, как память об Индии. Отблагодарите меня, и вы получите всю Индию в придачу. В моих глазах вы прочтете книгу «Джунглей». Вначале не думайте ни о чем, кроме тишины Такой глубокой, что ее слышно и в небесах Великие деревья, как столпы храма Папоротник стелится, как зеленый ковер А вверху небо, где живут крылатые птицы И беспрестанно носятся ветры под крышей мира в мире непаханной земли растет трава. Оленятам надо многому научиться с самого детства. Не шумите, глаза, что видят во тьме. Олень не слышит, как леопард выходит на охоту. Леопард живет по законам джунглей Коготь, рок и клык Он убивает, чтобы утолить голод и поесть Но никогда не убивает ради забавы Закон, по которому живут джунгли И который нарушает человек для молчаливых слонов хатхи. Они идут себе, травоядные животные, в мире насилия. Волки, честные охотники джунглей. Они не могут быть всегда в племени, в котором определены правила охоты и жизни стаи. Свободные дети лесов, они будут драться друг с другом, пока сильнейший не докажет свое право быть вожаком. Обитатели джунглей говорят, что мудрейший среди них — медведь Балу. Он учит закону джунглей. Единственный, кому неведом закон джунглей — крокодил, жестокий убийца. Спрятав свою пасть в воде, поджидает он жертву, чтобы утащить ее под воду. Одна из легенд – черная принцесса джунглей, которая чтит закон клыка и когтя. Огромная, как буйвол, и свирепая, как раненый слон но тихая, как дикий мед, капающий с дерева. Гибкая и ловкая, сильная Багира, черная пантера. А теперь очередь главного злодея. Убийцы Людоеда, который первый принес убийство в джунглии. Тигр Шерхан Говорят, в первый раз он убил слабого, когда был царем Он бежал с места преступления, а деревья стигали его по спине Оставляя черные полосы на желтой царской шкуре Этот злодей оставляет куски своих жертв прихвостным Шакал табаки И гиена Они едят то, что оставил им кровожадный тигр Но зло не вечно Я расскажу еще про Каа, мудрого удава Пророка Который знает, что слово несет ложь и обман Что есть книга жизни, как не борьба человека с природой? Борьба города и джунглей Великие деревья и ползучие лианы падают под топором Руины многих городов лежат забытые на страницах времен Где тысячи боевых колесниц, которые свергли великого правителя, перед которым склонялись головы? Ничего не осталось, кроме вьющихся лиан и гроздьев винограда А что с великим Махараджи, проигравшим битву? Он оставил дворец своим братьям, мартышкам, бродягам и болтунам джунглей. Теперь вы видели джунгли. Пора рассказать историю про могучего охотника Балдео. Однажды далеко-далеко... Летним вечером на холмах Сюда! Сюда! Слушайте! Опять этот балдеу пришел сюда Этот дурак может целый день трепаться Приятель, давай послушаем его Слушайте! Нельзя строить дома, где попало. Надо спланировать нашу деревню. Однажды здесь появится великий город. Великий город с мраморными домами. Здесь лицом к рынку будет храм. Я хотел сделать здесь рисовое поле. Нет, здесь будет рынок, так сказал Балдел. А рядом с храмом будет парикмахерская. Я найду другое место для рисового поля без вашего великого города. Пойдем. Посади ребенка и старика в повозку. На ту. Пойдем, дедуля. Ты слышал? У них будет рынок, храм и великий город. Мы все сможем, если одолеем джунгли. Ты за свои сто лет видел, как человек побеждает джунгли? Сядь здесь, дедушка. Садись на ту. Идите работать. Нату. Где buddy? ты моя крошка? Рам, Look. посмотри, нату исчез. Не волнуйся, ребенок не мог уйти далеко. Я пойду искать туда. Рам, ты ищи там. Нату. Нату. Нату. На ту! Помогите! Помогите, тигр! Там мой муж! Помогите! Нет, помогите! Белла, Расул, Синг, Али, Мухаммед, за мной! Там тигр. Няга. Бедный Месуа Пойдем искать ребенка Пусть все мужчины возьмут копья Али, Али! Синг, возьмите факелы Все за мной Нату! Нату! Бедный малыш. Бедный маленький Нату. Бедная мама. Бедная мама? Каждая женщина, чей ребенок живет с волками. Вы в это верите, полковник? Да, госпожа. И его превосходительство. Ваш отец тоже не раз слышал об этом. Это правда. Правда. Часто волчицы выхаживали детей. Часто они заменяли родителей многим детям в Индии. Маленький и голый, человеческий детеныш вошел в пещеру с волками Рядом с волчатами он почувствовал себя почти как дома На ту! На ту! На ту. Заблудившийся и уставший, заснул он среди своих братьев из джунглей. Вожак Акела и волчица Ракша знали, что рядом бродят шерхан и ищет детеныша. Поэтому они взяли его к себе. На ту! Он рос вместе с волчатами, и назвали его Маугли, лягушонок. Волк ходил на охоту и приносил ему столько же еды, сколько и остальным волчатам. Все хозяева джунглей стали его друзьями. Но всегда он боялся шерха, тигра. Маугли охотился за ним всю жизнь? Какую жизнь? Если бы я знал... Прошло 20 лет, а Шерхан все охотился за мальчиком. Заберусь с ним Он дикарь Кто ты, парень? Ты глухой? Дайте факел Этот парень никогда раньше не видел огня Он из джунглей Он дикий Надо быть к нему добрым Отпустите его Отпустить? Сумасшедшие Это дитя джунглей Дайте, дайте мне посмотреть Смотрите на шрамы на его руках и ногах Похоже, он бегал вместе с волками На четвереньках Бедный мальчик. Этот парень вырос в джунглях. Он оборотень. Я тоже так думаю. Полнолуние. Я думаю, этот мальчик сын Месуа, который пропал в тот день, когда мы строили стену. Может, это твой сын Месуа? Нет, это не мой. Он красивый. В глазах горит огонь. Каждая женщина хочет, чтобы ее сын был таким. Но мой нато был высоким и пухлым. Госпожа, с чего ему быть пухлым, если он жил в лесу? Я вас предупреждал. Это оборотень. Нет, это бедный потерявшийся мальчик. Хотя и не мой. Я одинокая женщина. Если вы позволите, я взяла бы его к себе и другим женщинам, которые тоже потеряли детей. Это волк. Впусти одного и остальные появятся. Он напустит на нас зверей. Прекрати, Балдео. Джунгли отступили. Возьмите этого мальчика, сестра моя, и не забудьте о благодарности. Сегодня я спас ему жизнь. Отпустите его. Этот оборотень колдовал вас, прежде чем я смог помочь. Ружье мне. Балдео, ружье, балдео, балдео, а теперь отойдите от него. Нет, мальчик, мальчик. Пойдем со мной. Пойдем. Пойдем. Пойдем Пойдем Вот так Склоните головы Ибо перед храмом мы наслали на себя ужасное проклятие Конец процветанию. Дикие свиньи вытопчут наши посевы. Тигры обгрызут наши ноги. Мы открыли двери дьяволу. Не смотри на него. Махала! Быстро спать! По крайней мере, свою дочь я огражу от зла. Это так, ты встречаешь того, кто будет с нами жить? Я помню день, когда надела эти башмачки моему нату. Волчонок. Твои ноги не знают обуви. Нет, ты не мой сын. Но очень сильно похож на него. Нату звал меня мама. Волки зовут тебя Волки Маугли? Лягушонок? Да, ты лягушонок, а не чудовище из джунглей. Для меня ты Маугли. Пойдем. Пойдем же. Долгие месяцы с той поры учился Маугли людским обычаям и языку. Что ты делаешь? Ты как маленькая пантера. Я думала, кто-то нашел тайник. Тайник? Что это? Деньги. Зачем они? Зачем нужны деньги? Чтобы спасти нас от голода и холода. Они хорошо горят? Нет. Если мне нужен мешок риса, я даю это торговцу на площади, а он дает нам рис. Какой глупый этот торговец. А он все даст за это? Да. А он даст мне клык. Клык? Все твои зубы на месте? Нет. Острый зуб. Тебе нужен нож? Да. Острый зуб, как зубы тигра. Ты будешь резать. Я воткну его в пасть врага. Твой враг? Ты всегда говоришь про Акелу, твоего отца, и про Ракшу, твою мать. И как хорошо было в джунглях с твоими друзьями. Кто же теперь твой враг? Шархан. Тигр Попроси Балдео дать тебе нож и отдай ему деньги У меня будет клык У меня будет клык Отец сказал, чтобы я с тобой не говорила. Что с ним случилось? Мой отец застрелил его. Я видел его шесть лун назад. Это брат Балу. Он не враг человеку. Но мой отец убивает каждого медведя. Зачем? Потому что он великий охотник. Он убивает даже, когда не голоден. Причем тут голод? Мы не едим медведей. Зачем он принес его сюда? Чтобы показать, какой он храбрый. А еще мой отец убил тигра. Старый тигр. Он ел ящерицы-крыс. Он слишком стар, чтобы ловить кроликов. Он, наверное, умер во сне. Я думаю, тебе не убить медведей или тигра одним выстрелом. Я не убиваю медведей. Я ловлю с ними рыбу. Рыбу? А как медведь ловят рыбу? Медведь смотрит в воду, а когда видит рыбу, сразу ее вытаскивает. Я же велел тебе не говорить с ним. Я сказал Мисуа, чтобы ты держался подальше отсюда. Меня прислала Мисуа поговорить с тобой. Я пришел взять клык. Клык? Да. Мне нужен такой клык. Положи этот нож, пока я тебя не застрелил. А потом ты повесишь мою голову на стену? Рядом со старым тигром? Я лучше умру, чем верну тебе этот клык. Так, так. Ты уже не в джунглях, парень? Нет. Я не в джунглях, Балдео. Я с человеческой стаи, но я не человек. Тогда кто ты? Я был щенком, но теперь у меня есть клык. Я могу уйти в джунгли, если захочу. Я волк. Теперь с ножом. Ты уйдешь в джунгли? Он твой. За две монеты. Месуа дала мне три. Раз, два, два три. три. Вот. Три, три ведь больше, чем two. два? Да, больше, чем два. А теперь убирайся из моего дома. Шерхан, это для тебя. Ты не боишься возвращаться в джунгли? Бояться джунглей? Зачем? Я из волчьей а они мои друзья Тогда зачем тебе нож? Для тигра Шархана. Это для него Он выгнал меня из джунглей Он ушел далеко Очень далеко Но он поклялся, что мои кости будут лежать на берегу, когда он вернется Я тоже дал слово я сказал волкам, что убью его. Ты понимаешь их язык? Ты можешь говорить с животными? Ты можешь поговорить с большим буйволом Рамой? Рама тупой раб. Он так долго в человеческой стае, что уже не говорит. Ты можешь поговорить с ним? Что он сказал? А ты не знаешь, что всегда говорят обезьяны? Мы, обезьяны, самое великое племя джунглей. Мы знаем, что это так, потому что это всегда было так. Могли, я могу послушать, как ты говоришь с волками? Да. Сегодня, когда взойдет луна. Ты боишься? Пойдем. Это волки. Что они говорят? Еда и вода. Ветер и лес. В этом есть запах джунглей. Джунгли нас узнали. с тобой одной крови, you ты и я. Мы с тобой одной крови, ты и я. Come. Иди, Маугли, come. иди, come. иди. Привет, Хадхи. Я теперь из человеческой стаи. Смотри. У меня есть клык, острый, как у тигра. Он сказал, Шархан далеко, но мне лучше спрятаться, когда он вернется. Хадхи, ты предупредишь меня, когда он вернется? Спасибо, братья. Теперь посмотрим, чьи кости будут лежать на берегу. Держись крепче. Багира! Маугли! Твои когти крепкие и острые. Но мой коготь лучше. Смотри. Кто такой человек, чтобы я за ним следил? Я Маугли из джунглей Обратно, в ночь Теперь у меня есть клык Кто спасет тебя, когда я закричу? Маугли, пойдем Мне страшно охотники лучше твоего отца, которые убивали всех, а джунгли убили их. Почему они ушли? А почему я ушел? Потому что я человеческий детеныш. Я боюсь тигра. Джунгли знали, что я боюсь, и выгнали меня. Это был дворец Раджи. Раджа? Что такое Раджа? многоль ты так много знаешь ты так много не понимаешь Это был большой город с крепостью с сотнями слонов, тысячи лошадей и многими тысячами людей И все это принадлежало великому радже И где теперь этот великий раджа? Где он теперь? Махала Махала Махала Маугли Маугли, я здесь Махала тебе больно? Нет, не очень. Сокровища Раджи. Смотри. Жемчуг. Я дал такие же заклык. Эти вещи переходят из рук в руки, и ничего не меняется. Это желтое, а то коричневое. Давай вернемся к свету и найдем что-нибудь поесть. Здесь ничего нет. Совсем ничего. Ничего Мать змей Мы с тобой одной крови Она только щенок из человеческой стаи Она не хочет зла Кто ты с ножом и говоришь со мной? Меня зовут Маугли Я дитя джунглей Я из племени волков Кобра, кто ты? Я сторожу царские сокровища. Я здесь, чтобы наказать смертью тех, кто крадет. Пока никто ничего не украл. Посмотри на их ноги. Воры все еще здесь. Но я не вор. Она вор. Стой тихо, Махала, стой тихо. Пусть она бегает взад, вперед. Другие тоже бегали, пока я их не коснулась. Ты останешься здесь, вместе с сокровищами. Убей ее, малый, убей ее. Убить ее? Не бойся. Мать кобра так стара, что у нее уже нет яда. Убей меня, убей. Мне стыдно. Хватит говорить про убийство. Пойдем, Махала. Пора идти. Верни сокровище. Я возьму это. Чтобы драться с тигром. Посмотри на рубин. За него можно купить сотню деревень. Нет, девочка. тысячи деревень. Но в конце концов, он убьет вас. Убьет меня? Этот камень? Да. Я была ядовитой. Но в этом рубине смерти больше, чем во всех змеях. И он будет убивать, убивать и убивать ради смерти. Но камень – это смерть. Сама смерть. Можешь взять Рубин с собой, если ты желаешь смерти. Нет, мать Кобра. Я верю тебе. Мы уйдем, как и пришли. Ты мудр, что не взял с собой эту смерть. Маугли можно я возьму одну монету возьми если хочешь вставай лентяйка мне снилось что я принцесса и что я была в городе великого махараджа вставай очагение от огня Свари рис. но это был не сон. Я видела сокровища владыки. Может и так. Хватит болтать. Сон. Это не сон. Может. Я сплю. Это чистое золото. Кто дал это тебе, Золото мое? Кобра. Кобра? Да. Я не взяла алмаз. Алмаз? Большой рубин. Большой рубин. Вот такой. Вот такой? Где? Что за чушь ты несешь? Где этот рубин? Когда ты там была? Чье это золото махало? Золото Раджи? Я была в старом дворце. Я говорю тебе, папа, Маугли сказал, что можно взять только это. Маугли? Ты была в джунглях? Ночью Маугли взял меня с собой. Отец, не делай ему плохо. Ни один волос не упадет с его головы. Но больше никому про это не говори. Никому тебе, ясно? Да, отец. Доброе утро, Балдео. Доброе утро. «Я не могу тебя обслужить, Балдео. Приходи через час». Послушай, цирюльник, между нами нет реки. Моя нога. Этот радикулит прикончит меня. Я не могу ходить наполовину бритый. Жуткий радикулит. Не могу разогнуть колено. Почему ты так дрожишь? Отойди, Балдео. Если я его порежу, он мне не заплатит. Ты хочешь порезать меня? Нет, нет. Слушай, царюльник, относись ко мне нормально, ясно? Царюльник, подвинь свою левую ногу. Я сказал левую. Да, да, левую. Эту ногу. Прости, цирюльник, ты стоишь на моих деньгах Я... Какие твои? Я, Я первый их увидел Это... Мои! Не надо спорить Там на всех хватит Где? В заброшенном городе В джунглях Ты нашел сокровища? Где? Ты скажешь все деревни? Ни слова Это нашла моя дочь с парнем из джунглей Игр идет. Тигр! Тигр! За ограду! Тигр! Все в храм! Все в храм! Все в храм! Закройте ворота! Закройте ворота! Бежишь, фрэн? Нет, у меня есть мой клык Нет, не ходи, не ходи, Маугли Стой Не ходи, он убьет тебя Нет, сегодня я вернусь с желтой шкурой Маугли Маугли Где твой сын Месо? Куда он пошел? Остановите его! Он побежал за тигром. Он глупый хвостом. Ничего, вернется. Что если тигр убьет его? Какая беда! Нет, мы должны спасти его и вернуть назад. Хорошо, что ты меня успокоил. Он правда хороший мальчик. Я знала, что он тебе понравится. Понравится. Жалко, что у меня нет такого сына. Не волнуйся, если он сейчас не вернется, я пойду за ним на край света. К. А зачем ты пришел? Уходи. Мне надо с тобой поговорить. Кто ты? Ты не видишь, Каааа? Как говорит закон джунглей? Мы с тобой одной крови. Ты и я. Иди сюда Это человек Я Маугли Ка Лягушонок тот, который бросал в меня камнями. Я был лягушанком. Ты называл меня плоским земляным червяком. Прости меня. Ты мудрый, старый, сильный и самый красивый, Каа. Правда. Я красивый. Да. Я красивый. Теперь я человек, и у меня есть клык. Сегодня я выдеру усы. Но полосатого... Ты все знаешь? Я знаю, что Шархан сейчас убил и поел. А теперь спит в зарослях бамбука. Табаки, сказал мне, когда шел тут... Шакал табаки? Да. Вон он. Как мне убить его хозяина? Он убьет тебя одним ударом. Пойдем вверх по течению. Держись, маленький братец Шерхан просто большая кошка А все кошки боятся воды Но Шерхан не пойдет за мной в воду Хоть ты человек, ты хитрый а если его разозлить, он пойдет за мной в воду, если не поймает тебя раньше. Спасибо тебе, мудрый К. Иди, я подожду тебя здесь. Пожелай мне удачной охоты, старый, мудрый и красивый К. Удачной охоты. Доброе утро, Шерхан. Я тебя разбудил? Охотник за червями. Полосатый убийца. Мокрая кошка. Не уходи. Трус. Вонючая желтая собака. Вернись. Ты не можешь прыгать? Ты слишком стар. Пожиратель лягушек. Убийца рыб. Сегодня я спущу с тебя шкуру. Нет, нет, я не слезу. Иди ко мне. Получи это. И это. Шерхан, поймай меня Да. Может, в этой высокой траве притаился тигр? Ладно. Стойте здесь. Шархан мертв. Я убил Шерхана! Что если он найдет мальчика и узнает от него секрет, а сам скажет, что не нашел? Ты прав. Ему нельзя верить. Иди вперед. Я буду прикрывать тебя сзади. Нет, ты иди вперед, а я прикрою тебя сзади. В этой роще я дал обещание. Осталось только снять с него шкуру, чтобы сдержать слово. Давай, Шархан, отдай мне свою шкуру. Тебе она больше не нужна. Не стреляй, Балдео. Я убил его. Посмотри. Это конец долгой вражды. Ты убил его? Ты нашел его здесь, мертвым. Я убил его своим клуком. Он мой. Кто ты такой, чтобы говорить мне, что тут твое? Вставай. Ты брал мою дочь ночью в джунгли. Ты водил ее в покинутый город. Пошли. Покажешь мне сокровище. Ты туда не пойдешь, Балдео. Покинутый город – город смерти. Сокровища несут смерть Ты никогда туда не пойдешь Давай, отроди джунглей Пошли, или я тебя пристрелю Давай, стреляй Ты мерзкий волчонок Я надеюсь, он не пристрелил мальчишку? Нет Нет это нам знак. Отпусти меня. Пощади меня, Маугли. Я не знал, что ты не просто человек. Дай мне встать и уйти. Господин. Вставай. Иди. И скажи Мисуа, что Маугли отомстил за ее мужа. Он убил Шархана и вернется с его желтой шкурой. Да. Смотри! Иди. Великий Раджа. Махараджа. Махараджа О, великий. Расскажи мне тоже. И мне тоже. Где несметные сокровища? О, великий. Старые дураки, вступайте обратно в деревню. Да, мой господин. Махараджа, О, великий. Где сокровища? Идите обратно в деревню. Стой! Он открыл тебе тайны. Где сокровища? Нас не обманешь. Мальчишка сказал тебе, куда идти. Это мальчишка. Я же сразу сказал вам. Это оборотень. Я сам видел. Так он обернулся черной пантерой. Пойдем, Алдео. Если ты хочешь нас превратить, то мы тебя так превратим, что мало не покажется. Спустись, Багира. Пусть они прекратят спорить. Мальчик превратился в черную пантеру на моих глазах. Он оборотень. Надо предупредить деревню. Я думаю, что ты прав. Надо торопиться. Иди сюда, Шархан. Посмотри на великого охотника Балдео. Схватить его! Быстрей, быстрей! Что я сделал? Что вы столпились? Разжигайте костер. Может, дать ему исповедаться? Да, Балдео, это такой шанс. Они готовы! Веди его! Мальчик! Оборотень, дьявол или кто ты там? Ты слышал? Они готовы. Последнее слово. Твоя тайна или огонь? Балдео! Балдео! Да, я с ним поговорю! Дай нам поговорить! Хорошо, поговори с ним Я оставлю вас одних Если он не скажет, его придется сжечь Тогда мы никогда не найдем сокровища Мы сожжем его, но не сейчас Мальчик отведет нас к потерянным сокровищам. Нату, мальчик мой. Почему ты не откроешь им тайну? Я никогда не пойду с ними в джунгли. Но они тебя отпустят. Ты будешь жить у меня. Жить у тебя? Мама, у меня еще есть джунгли. А они борются с городом, как змеи борются весной. Я был волком. Джунгли выгнали меня. Я стал человеком. Меня выгоняют люди. Ты убил Шерхана. Ты можешь вернуться в джунгли. Ты мог бы стать хозяином джунглей. Нет. Я не знаю, что мне делать. Нельзя идти в огонь. Огонь. Это не важно. В джунгли узнают от Багиры, что я убил Шархана. Нет, ты скажешь джунглям сам. Маугли, вот твой клык. Мама. Смотри, смотри. Видите? Но он убежит. Ты, тупица, тоже не понял? Конечно, понял. Он убежит. И приведет нас к золоту, правильно. Вы двое идите к лесу и ждите там, и следите за ним идите. Твое время кончилось. Это его мать, ведьма Она его освободила Стойте Месуа не ведьма Это Балдео Свяжите обоих Пока я не вернусь Он на дереве Он не думал убегать Вот его след Видите? Он здесь шел Страшно Тут нечего бояться У нас есть ружья Пойдем Ему не уйти далеко Слушай меня Я придумал ловушку черная тень тихо братец не убивай их пока полдео мы нашли его Махараджей. Я стану жрецом во всех храмах А я куплю все парикмахерские Пойдемте искать сокровища Посмотри там смотрите смотрите я нашел он нашел он нашел пойдем он нашел подождите меня это я нашел я выбираю я выбираю первый точно ты заслужил право идти первым я помогу тебе Давай сам, а я помогу тебе. Стреляй! Стреляй! Нет, не стреляй! Не стреляй! Стреляй! Стреляй! Нет, сейчас не стреляй! Не стреляй! Вытащи меня! Вытащи меня! Вытащи меня! Ты промахнулся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Миллион! Я больше не буду никого брить. Может, мне это кажется... Это золото. Это золото. Это самый большой рубин в мире. А руки трясутся. Чистое золото. Все мое... Я буду ходить по золоту. Я буду есть на золоте. Я буду спать на золоте. Дай его мне. Это мое. Отдай. Я первый увидел. Дай мне, я первый выбираю. Нет, это мое. Старый змей был прав. Они сошли с ума. Не спой со мной. Я хочу этот рубин. Нет, он мой. Отдай. Он принадлежит храму. Он принадлежит мне. Прекратите. Мы как дети. Здесь хватит на три, на четыре сотни Мы будем самыми богатыми людьми во всей Индии Я куплю тысячу таких рубинов на эти деньги Балдео, ты добрый и хороший Ты спас мне жизнь, ты убил Кобру Ты мой друг Хватит спорить, берите сколько сможете, надо уйти пока не стемнело Теперь пойдем отсюда. Уходите. Уходите из джунглей. Уходите. Мне это послышалось? Пантера говорила голосом мальчика. Да. А мальчик говорил голосом пантеры. Это место заколдовано. Go, oh. go, камень он был тут как мы теперь перейдем мы можем просто переплыть реке есть крокодилы чего вы ждете Ты идешь не туда. Но... Смотри. Они идут обратно к Старому городу. Теперь я посмотрю, была кобра. Если это смерть, то они умрут. Я видел его. Я хотел посмотреть на Рубин, а он... А он напал на меня. Мне пришлось, Балдео. Я не хотел. Конечно. Ты будешь свидетелем. Ты будешь свидетелем, Балдео. Тихо, братец. Он хотел убить меня, Балдер. Ты будешь свидетелем. Мне пришлось убить его. Мне пришлось убить его. Прошу тебя. Теперь брат мой остался только один Багира Сестра моя Выгони его из джунглей Пусть он бежит домой Монстр, превратись в кого хочешь В волка, в пантеру В кого хочешь Я тебя не боюсь Превратись Превратись Кричи Кричи, выродок джунглей я найду меч и вернусь сотней людей Они вырубят джунгли Я вернусь Так и знай Хатхи, теперь люди тоже выгонят меня из стаи они ленивые, глупые, жестокие. Они не убивают слабых за еду. А когда они сытые, они убивают для развлечения. Я видел это. Нельзя, чтобы стая людей оставалась здесь. Убить их? Зачем? Зачем мне их кости? Я напущу на них джунгли Я сожгу их страшным огнем джунглей Они сожгут нас вместе Зачем ты дрался? Зачем ты меня защищал? Это я родила его Он мой сын Госпожа я понимаю. Ты мог бы спастись? Нет, госпожа. Если ты покинешь этот мир сегодня, мне суждено умереть с тобой. Балдео пришел! Где жрец? Где цирюльник? Мертвы. Оба мертвы. Их убил оборотень. Но я могу его победить. Я сожгу их. Всех сожгу. Сожгу! Сожгу! Все горит. Джунгли горят. Быстрее хатхей. Маугли? Где моя мама? Что они с ней сделали? Они заперли ее в доме. Они не дали мне взять ее. Они сказали, что она ведьма и что она сгорит в огне. Чтобы они сами сгорели в огне. Но они испугались, Маугли Отведи их к маленькому острову на реке Туда, где мы видели слонов? Да, там вы в безопасности Быстрее, ветер крепчает придешь. безопасности с ними пойдем с нами ты мой сын нет там еще один щенок в опасности Идем, Хадхи, идем. Давайте, братья, все за мной. Давай, Багира! Вперед, Хатхи, вперед! Идёмте, идёмте! Сын джунглей, их беды мои беды. Их путь мой путь. Их враги мои враги, все он больше не мой сын. Он ушел в джунгли. Так я никому и не отомстил. Я не стал Махараджей. Я не стал никем. Даже деревенька сгорела дотла. В борьбе с джунглями, как вы видите, я проиграл. А потом? Что было потом? Что стало с Маугли, с девушкой? Как вы убежали от огня? Это я расскажу уже в другой раз, госпожа.